Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале «Все о микрозаймах». В этом выпуске мы с вами разберем топ-5 микрофинансовых организаций, которые чаще всех обращаются в суд. То есть, если вы намерены и вы знаете, что вы выйдете в просрочку, то лучше в этих компаниях никогда не брать займы. Когда мы берем с вами микрозаймы, то мы не уверены в том, что мы вовремя сможем отдать свои долги. Хотя в голове, да, мы подразумеваем тот момент, что сейчас возьму на две недельки, отдам вовремя. Но бывают такие жизненные ситуации, что человек просто либо забывает о возврате задолженности, потому что сумма была маленькая, либо у него просто нет какой-то другой финансовой возможности заплатить и закрыть свои долговые обязательства. Так вот, мы сейчас разберем эти компании, которые чаще всех обращаются в суд. Первая компания, которая чаще всех обращается в суд, причем она свои долги не продает, она сама пытается как-то вернуть свои денежные средства и сама же подает в суд. Такое очень редко бывает, поэтому она, наверное, и до сих пор является лидером микрофинансирования, это компания Займер. Займер даже за 1000 рублей обратится в суд обязательно и от вас отсудит ту сумму, которая у вас будет по закону. То есть, 1000 рублей плюс полуторакратный предел, 3,5 тысячу займер, согласно законодательству, согласно судов, заберет эти деньги. Да, такое бывает, что из-за 1000 рублей подают в суд. Вторая компания, которая также обращается очень часто в суды, но при этом она делает все намного красивее, она действует, да, немного не согласно законодательству, она начисляет какие-то там штрафы, пени, неустойки, а потом, когда она это все сделает, это компания глав финанс, и она просто передает это все в коллекторское агентство. И коллекторские агентства начинают уже работу по началу взысканию задолженности, они сами попытаются сначала с вас взыскать эти деньги, но со временем, когда они поймут, что с вас толку нет они обратятся в суд то есть компания глав она передает к коллекторскому агентству и те обращаются в суды и к сожалению суды сейчас не на стороне должников а на стороне мфошек суды как знаем мы сейчас проходят судья рассмотрел дело пожалуйста выплачивайте и так далее Сейчас не разбираются, сейчас не учитывают мнение должника, хотя да, вы имеете право оспорить, это решение судебное но это надо вам лично ехать надо лично разбираться но это того не стоит поверьте мне и суды сейчас проходят без обвиняемой стороны без стороны которая подает на вас это исковое заявление сейчас все происходит дистанционно суд сам сидя в кабинете принимает решение так вот второе место у нас занимает компания глав финанс третью компания также как и вторая Сначала сама все пытается сделать, но в конечном итоге, когда ничего не получается, понимая. Приблизительно срок передачи дела от МФО до коллекторского агентства составляет около трех месяцев. Это компания WebZime. Если она в течение трех месяцев не заскала с вас задолженность, то она это передаст там столичное АВД, либо в Эверест. Это часто такие компании, WebZime передает именно им. И те уже начинают судебную работу. Но они опять-таки начинают только тогда, когда просрочки достигают уже приблизительно срок 7-8 месяцев. И эти компании уже начинают обращаться за судебными приказами, вы, конечно же, отмените этот судебный приказ, и в течение месяца-двух эти коллекторские агентства вновь подадут, будет уже решение, и придется по этому решению исполнять свои долговые обязательства. Но если вы не будете это делать, они обратятся в Федеральную службу судебных приставов, и те наложат аресты на ваши банковские карты. Тем самым они все равно попытаются забрать ваши деньги. Так вот, третья компания, которая часто обращается в суд и передает коллекторским агентствам, это компания WebZime. Четвертое место занимает у нас в нашем топ-5 компания «Белка Кредит». Очень многие знают эту компанию, очень многие знают, как она отвратительно работает, но все же люди идут туда и берут там займы. Почему? Потому что они собаки просто выдают всем подряд, почти всем подряд дают деньги. Потому что они знают, что со своими э, кабальными э, процентами, со своим... Э, по отношениям клиентам они просто загоняют людей в долги и тем самым когда они уже начислят вам максимальные штрафы пени, там неустойки буквально даже за месяц просрочки они просто опять таки как делают все подряд передают коллекторскому агентству и все наши руки чисты они продали коллекторскому агентству там за 20 процентов отбили грубо говоря свою сумму займа которую они вам выдали и все и сидят на попе ровно и нормально а потом уже коллекторские агентства, как всегда, начинают всю эту досудебную, судебную работу и так далее. Так вот, в компании «Белка Кредит» тоже никогда не советую вам брать микрозаймы. Почему? Потому что там, во-первых уродские условия это честно вам сказать просто уродские условия и плюс они потом в конечном итоге обратятся через коллекторское агентство в суд ну и пятая компания это кредит 7 эта компания также очень часто обращается в суд Да, бывают случаи когда они сами отслуживают прослуживают свои долги потому что они хотят как бы вернуть хоть какую-то копейку и часто они это делают только тогда когда сумма задолженности большая то есть от 20 тысяч то есть 20 тысяч вы взяли согласно законодательства 50 тогда да есть смысл побороться за эти деньги и отсудить их как я уже сказал суды к сожалению на стороне всех мфошек поэтому им выгодно это делать будет им не впадло даже будет нанять юриста который подготовится документы отправит их соответственно в суд и будет следить за всем этим судебным процессом компания просто-напросто берется только за большие долги от 20 тысяч именно те э, деньги которые вы взяли 20 20000 вы взяли 30 50 и так далее. Вот за вот эти вот суммы компания будет сама бороться. Во всех остальных случаях, если сумма меньше 20 тысяч рублей, они также обращаются в коллекторское агентство и причем они обращаются в те коллекторские агентства, которые э, однозначно пойдут в суд и однозначно будут бороться за свои деньги. Что ж, вот мы увидели 5 компаний, которые чаще всех обращаются в суд. Но что же делать э, тогда, когда вы находились, например, в длительных просрочках, э, но поэтому и как бы у вас еще не было Сюда, да? Что делать в этой ситуации? Появились какие-то у вас финансовые возможности, но сумма займа уже настолько высока, что она достигла максимального предела. Что делать в этом случае? То вы можете обратиться к нам на WhatsApp, номер есть в описании к данному видеоролику. Проценты можно снижать согласно законодательства. Это все действует, это все работает. То есть, если вы взяли, например, 20 тысяч рублей, согласно законодательству, ваша сумма выросла до 50 тысяч рублей. Что сделать можно в этом случае? А можно снизить ваши деньги долги и закрыть ваш займ, грубо говоря, за 35 тысяч все это делается все это на практике есть если хотите пишите нам на WhatsApp, мы научим вас снижать проценты согласно законодательства и вы поймете что это действительно работает также все эти топ-5 компаний, которые я назвал они часто ведут работу по третьим лицам поэтому если вы выходите в просрочку эти компании однозначно начнут долбить третьих лиц вы сейчас скажете но я же не давал никаких номеров третьих лиц так вот при взятии займа вы дали согласие на взаимодействие с третьими лицами по поводу вашей просроченной задолженности и тем самым компания имеет право пробить всю информацию о вас но как это часто происходит бывшие сотрудники в мвд работают либо в микрофинансовых организациях либо же в коллекторских агентствах и просто по связям звонят и говорят слушай друг выручи мне надо вот этого человечка пробить кому звонит где живет кто соседи и так далее и тем самым вот так они узнают всю информацию но чтобы и после того как они узнают всю информацию они начинают долбить прям всех подряд работодателя ваших друзей маму папу бабушку дедушку там друга подруга соседа брата свата всех просто начинают долбить и если они еще переходят какую-то грань э, того что дозволено, они начинают грубить, оскорблять, присылать какие-то фотоматериалы, то это все уже просто надо убирать. А убирается это все тем самым, что вы пишете заявление об отзыве согласия взаимодействия с третьими лицами по поводу вашей просрочной задолженности и отправляете на юридический адрес МФО. Если вы не умеете это делать, пишите нам на WhatsApp, мы вам поможем. Мы оградим ваших близких от нежелательных звонков от МФО, либо же коллег ректорских агентств. Также, ребятки, что-то э, мы с вами забыли в последних выпусках, наверное, последние месяца два мы не упоминали о том, что возможно все-таки вернуть излишне переплаченные денежные средства, заранее закрытые займы в таких компаниях, как вы увидите эти названия в закрепленном комментарии. Если вы там брали неоднократно свои займы, то вы можете написать нам на WhatsApp, номер есть в описании к данному видеоролику. То есть, если вы брали 5, 10, 15, 20 раз в этих компаниях, то можно вернуть деньги либо в счет по Активного займа либо же вернуть их на вашу банковскую карту. Что ж, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Ну а если есть проблемы с МФО, пиши нам на WhatsApp. Пока, пока, ребят!